как сокращать ссылки и какой сервис использовать. Очень часто под видео, либо в обзоре нашего товара нам необходимо сократить ссылку. Это делается для того, что YouTube очень часто сокращает любую ссылку до 40 символов и дальше будет многоточие. И она получается очень часто не кликабельная и нечитаемая. Есть хорошие сервисы сокращения ссылок, их вы найдете э, под этим видео, выберите свой и делайте короткие ссылки. Они всегда, всегда лучше, чем длинные ссылки, будь они там информативные. Используйте короткие ссылки, это хорошо, и узнать больше вы сможете, обратившись к нам по этим контактам, либо задав вопрос под этим видео. Пишите, звоните, подписывайтесь на канал «Видео для бизнеса».